Всем привет, дорогие друзья! С вами Розе, и это обзор на Арбалет 79 уровень. Ну, я понимаю, что Арбалет уже был. Вы там просите и Дестра, и копейщика, и танка. Это все прекрасно понимаю, но как только так сразу. Арбалет 79 уровня, очень крутой парень, солянса Fireplay, владелец персонажа Дубер сервера Батареи клана Кучка Магучка. Так, всем привет. Кожистоты, наверное. Ну, шмот, статы. Здесь фиол с Блин, я прям теряюсь, я не знаю, что рассказывать. Да, то есть да, это, да, это, да. это Давай ты расскажи. Дима. Всем привет, меня зовут Дима, я друг и товарищ Никиты, хозяин персонажа Дубер. То есть, в данном этапе игры э, на персонаже Дубер находятся вот такие статы и находится вот такой шмот. То есть, э, до появления фиол шмота мы одевали разный шмот, то есть это... Доспехи демона это АПЛ, то есть в зависимости от ситуации, если это был масс ПВП, либо там э, где-то ПВЕ, то есть основные статы это от 330 до 340 защитные персонажи, от 100, там, примерно где-то до 110 можем разогнать снижение, и до 400 сопротивление умения. В основном персонаж развивается в МДР, в ловкость и выносливость. Ну и, конечно, там инт, сила и так далее, это уже закрывается колонкой. То есть шмот сейчас временный пока что, скажем так, это шапка дракона, доспект дракона и ботинки сайки. То есть в этих шмотках э, старался вылавливать ЛС, конечно же, защита. То есть, можешь показать, где какие. То есть в основном это защита 2, так как у нас после шедшей либры стало очень много ножей. Конечно же, нужно сопротивление, то есть у ворот в ближнем бою и так далее. Также у нас перчатки пока что инглофара, у нас не получается выролить фиол перчатки, но я думаю, в дальнейшем будут. Штаны у нас пока что терпение, может пока временно, но это, по крайней мере, для нас пока что самые хорошие. В руках у нас арбалеты, то седьмые, пятый уровень святости. ЛС, конечно, здесь находится не самый топовый, но сюда было влито очень много блес-ЛС, простых LS, много адены уходило. Ну, это самый оптимальный пока что, что мы могли поймать. Символ у нас, конечно, пока что синий. Есть замена ему красный, но здесь у нас выровлена хорошая защита. Это пока топовый ЛС, который мы смогли поймать в именно Символ. Здесь, почему именно синий мечты? Потому что во-первых, он дает сопротивление умениям немаловажно защита здесь 5 блокировка оружия 4 ну то есть и конечно же ls 4 защиты это ну, я считаю что это очень хороший дальше плащ у нас но здесь, мы же сначала против... бегали с 7 плащом плащем фрей в итоге посчитали что нам будет выгоднее бегать без муви на данном этапе игры это будет для нас пока что ну, более профитнее потому что урона у нас Именно от умений пока хватает. Ну, решили, что так. Седьмая футболка у нас ловкости. Сколько выкупались паки с футболками? Ну, на 8 не заходит. До 7 доходит, на 8 не заходит. То есть, ну, и тоже здесь у вас защита. И сопротивление атакам Потому что самая боль у нас э, вообще, в принципе, в этой игре, это сейчас на данном скажем так, этапе, это маги, это ножи, которые просто за ШС... Могут забирать а некоторые ножи сейчас еще берутся и купола и как бигфрог, то есть там, ну, скажем так, мультиигра у них начинается. Бижу у нас шестой благословенный дракон, то есть ЛС-защита. Здесь у нас земли, жерелка у нас Majestic. А, ну давай браслеты, да, браслеты. Давай браслетами, да. Да, браслеты у нас пока здесь вот такие вот. В них защиты не ловится, в них ловится урон стихий. Старался ну, максимально ловиться, но что имеем, то имеем. Дальше у нас есть э, МЖ Жерелка. Это мы сейчас такого в ПВЕ наборе. То есть это МЖ Жерелка. Да. То есть хорошим тоже ЛС -ом. МЖ Кольцо. Тут у нас ЛС вот такой вот. Увеличение урона от умений 10. Это ловилось благословенным ЛС. -ом. А, простым ЛС -ом можно поймать максимум 8. То есть здесь вот хороший прям ЛС, который идут ну, четкий. Кольцо на ким также у нас есть э, другие кольца, но их одеваем, то есть в зависимости от ситуации. Пояс Октавиуса плюс третий. Ну, и по, по кольцам кольца... это без страсти и ядра. В зависимости от ситуации. То есть, и вот в принципе биржа одевается, то в зависимости, либо в коем локации стоим, либо если это идет какой-то замес. Если нам нужно, мы понимаем, что нас будут брать в таргет, то мы одеваемся максимально на сопротивление умениям, сопротивление облушению, снижение урона и так далее. Mm -hmm. Это меняем кольца, к примеру, МЖ на ядра, там ожерелку на бессмертие, либо на АПЛ, то есть пояс автавиуса. ЛС, почему здесь, здесь можно вырылить другой ЛС, но мы посчитали, пока нам этот ЛС более-менее подходит. То есть плюс 9 сопротивления умениям, и ловкости плюс 2. Ловкость наша основной Далее у нас руны. В рунах тоже LS защита. В принципе, в обеих и сопротивление плитных. И здесь защита. То есть, говорю, защита у нас ролица, ловить свою везде. Так как у нас сейчас на сервере LS, ну, в принципе, очень дорогие. Ну и мы не стоим в той локации, где падают LS. Руны горе пополам, плюс третья, плюс вторая. Брошь у нас четвертая покупался, пятничные паки были с брошкой, когда ну, дальше четвертый у нас не идет. В принципе, по старту он вот вот. Да, давай это по той, какой этаж что и комфортно там красная комната. А четвертый а... красный легко, это я даже расскажу. А в пятом нам не хватает точности. 331 точности, ну, там если разогнать будет там 340, этого мало. Для пятого этажа то есть мы там промахиваемся иногда. Вот, то есть Т4, красная комната, без банок, легко. А стан-резист стан какой? Это 97, без этого, без АПЛ. Вот, 117, короче, где-то. Ну, это благодаря а, зеркалу. Зеркало у нас дает тоже сопротивление на ну это же на пятом этаже, я не ошибаюсь, на пятом же станет очень. Было время нас на четвертом станили. Угу. Ну сейчас все хорошо, да? На четвертом, да? Угу. На пятом там, кроме стана, там же еще и, по-моему, они вешают, так это называется. Она злая совсем. вот Из нюансов мы очень активно уком занимаемся. То есть у нас вот ну, месячный оборот, как бы, ну, в среднем где-то 25 тысяч, 30 тысяч. Это вы выбиваете алхимку и крутите ее, получается, или... Да, да, да. То есть, ну, что-то закидывается, но глобально основная часть это алхимка. То есть, ну, там что-то вот в виде вот этого это просто выбиваем точим, что-то алхимки, что-то дропнули, что-то заточили. Ну, то есть, в основном это алхимка. И он основные кэш-кэш делает. Есть, это вот эта алхимка, естественно. Это алхимка. Это все алхимка. Это заточи, По-моему, кольцо мы... Точнули? Да, все это заточили. заточили. Ну, то есть... То есть вот это вот очень сильно помогает. То есть, когда только алхимка началась, у меня было 50 тысяч оборота. Да, понятно. Раньше синяя вещь стоила а там по полторы, по тысяче. Ну, это не про синюю вещь, это скорее, когда люди еще не расчехрили что можно с двух синей кролить, там, седьмые шмотки в колы. То есть, там себестоимость была 50, а ты эту шмотку продавал за 500. Как бы, и это было... Ну, то есть, вот это как бы мой фан. Когда только алхимка вышла, да. я понял. Хорошо вам. <с -губ> Давайте по скиллам теперь, наверное. Красные все. Из фиолетовых... Ну, два за Адену и три за Ордена. И набор такой, он и не под ганги. И, ну, это опять же, сейчас Дима поправит, это вот мои ощущения. Это и не под ганги, и не под Фарм. То есть под ганги очень сильно не хватает этого, проклятия неподвижности. То есть если бегать, резать, то в идеале зеркало не брать, брать три, фокусировка, проксима и неподвижность. То есть, наверное, ну, этот это скилл тоже будем салфинки тянуть, как пойдет. Он падает в третьем слоте с пятой биржи. То есть, как бы, это можно его достать. Ну да. А что-то можете этим новичкам посоветовать, как бы? Что первое взять из фил скилла? Ну, давай сейчас я скажу, а потом Дима свое мнение скажет. А есть две задачи. Если мы говорим про эти ганги под ПВП для новичка, то лучше взять лучника. А роль нуца лучника, ну это как бы это не в милика или в мага как школы остаются. Арбалетчика не хватает, э, саба на ножа. То есть тут вот ты просто через мобов не пробежишь. То есть ну ты не сможешь добежать или пока добежишь, как бы у тебя все масухи и мобы впитают весь урон. То есть без фокусировки мобы вокруг впитывают урон вместо персонажа вражеского. То есть, ну, в этом смысле он довольно требовательный скиллам. То есть лучник в этом смысле свое сало и стан дает на красном. Его не, ну, в смысле, ему для этого фиолетовый не нужен. Если говорить под ПВЕ, то это Проксима. Вот она вот сейчас сработала. Такой водоворот огненный. Она прикольная дебафом. То есть, когда ты в ПВП кидаешь ее, ты как бы сразу начинаешь сильно больше дамажить по персонажу. То есть, она вот такая... Но опять же, по персонажу без фокусировки она тоже не очень имеет смысл. Потому что вот эти шарики, масухи, они летят куда угодно. А фокусировка, она... Ну, фокусировка дает ну, сосредоточиться шариком, правильно? В одну точку. Шарики... Нет, не только шарики. Или... Это а... выстрел, невидимый охотник, да. То есть вот две масухи, они идут в одну точку. С урезанным уроном, но это все равно больше, если как бы без него. Вот. По скиллам. Соответственно, и «Зеркало» — это скилл как для ПВП так и для ПВЕ, То есть это на 6 секунд ты просто пропускаешь любой входящий дебаф, стан от моба, стигму от моба там, или от ножа что-нибудь. То есть вот если на тебе это висит, то ты первый прокаст ты пропускаешь. Это дает возможность тебе улететь. Или наоборот, под этим зеркалом залететь, посмотреть, кто там есть, и улететь. Ну, один удар ты как бы гарантированно тебя не, не застанет, хаос не повесят. Это все. То есть оно полезное. Вот если равный буст там нож и арбалет, то нож победит, да, по-любому, за счет своих аномалов? Нет. У нас есть этот отпрыжка. Так, да, урок назад. То есть все к нам подбегают, а мы отпрыгиваем. То есть, ну, не знаю, какого, чтобы однозначно один на один нашего буста нас переехал, нет. При этом, опять же, если у нас меняется этот зеркало на неподвижность, то это еще больше для нас возможностей. А, под... а как ДД именно вот на боссах, когда фармите в полях, как арбалет? Ну, по равному бусту с другими? Ну, наверное, один из самых сильных. То есть, на уровне мага вполне. Может быть маг даже чуть выше, если у него все есть, и метеориты, буря, там третья, и вот эта вот ледышка, которая улучшенная, фиолетовая. Ну, то есть, короче, плюс-минус, одинаково. Это вот по моим ощущениям. Сейчас, Дима, ты расскажи про скиллы, как ты это видишь, и что ты думаешь по поводу дамага с, по сравнению с магом? По поводу дамага по сравнению с магом, ну, вот, к примеру, если мы летаем на боссов, если там есть персонажи такие, там, Ария, Бульвинкель, который. Ну, они сильнее, Дим, давай так. Они, они сильнее, они выше в топе и так далее, но мы не бьем вот намного вот меньше, они. чем они. Да. То есть мы не бьем намного меньше, чем они. То есть, если вот, к примеру, там взять кого Глаки, там, например, набьет бульвинкель где-то миллион, там, триста, мы там можем порядка миллиона набить. Но учитывая то, что, скорее всего, буст там посильнее. Я, был... есть, я говорю, каждый персонаж, каждый класс, он хорош в своем везде. Вот, к примеру, взять замок. Я говорю, мы фармим примерно 60 тысяч э, орденов за час. Уля говорит, как? Я говорю, ну, пока ты бежишь с сундуком, наши шарики бьют еще там 6 мобов по кругу. Говорит, ну да, согласен. То есть, и в этом смысле, как бы, каждый персонаж под каждую локацию, под каждую свою игру, он ну, индивидуален. И где-то в каких-то ситуациях, например, на РБ, либо там еще что-то, ну, нельзя так сравнивать, то есть два разных класса. Точно так же, как и в ПВП, например, нож и арбалет. У нас есть зеркало, у ножа есть там этот э, хайт, есть, в котором он, кстати, хилится. У нас есть там прыжок, у него есть там прыжок за спину. То есть примерно по одинаковому бусту я считаю, что, наверное, мы ножа убьем. Ну, мое мнение такое. По РБ, все зависит от ситуации. А, ну еще, кстати, скиллы не показал наследник. По красным, тело ловкость, проворство, мудрость, выносливость, спасения Вот это мы, наверное, последнем брали. Это сопротивление оглушению. Мощность килов снижение урона, зелья, блокировка, восстановление. Чуть меньше половины осталось. А, и, кстати, этот персонаж с самого начала игры играл э, луком. То есть он был, как Паша да. говорил, для этого гифиф, что это боль играть луком. И этот персонаж, именно этот, он был в самом а, старте Не совсем, игрока. не совсем. Он начинал луком, потом превратился <laughs> в глада. И фармил на гладе, а дрался на луке. То есть на глада был взят, ну, вот этот минимальный набор скилов, Они, по до сих пор есть. Да. Это ну, все синие, танец он ну вот эти две за Адену. Ну, тройное танце. А, да, и тройное. И танец Ярости. Вот. Все. И вот он на этом фармил буквально, ну, до Масухи. Вот до 68-го, пока не появилась Масуха. Ну да, по-другому никак просто было. Ну, там очень большая разница была. В Масух, ну, Масухи очень решают на персонажа, да, это боль без Масухи в одну цель, и себе. Там же вот есть ролик про итальянского дядьку, который рассказывает, как разрабатывал игру, вот он прям все по делу, В Лучнику дали регенманы Место вместо Масухи. Абсолютно не нужен. Да, кстати, у нас сегодня есть этот, два фелка повторки. Ну, это круто. Карты. С картами здесь прям везло. Процентов процентах показывай сразу, потом 70%. 70%, да. То есть это 10 фиолов, не хватает кучу красных. Ну это потому что, скажем, обновление добавляет какие-то красные карты. Например. Ну да, то есть эти вот двойных нету, и каких-то редких из новых тоже, которые появлялись, вот вот, типа орб, дуалы. Из редких не хватает трех тоже все почти все новые но их будем доставать, по-моему, они с сундука достаются. Там, ну, у нас, да, у нас будет сейчас 25%, по-моему. Да, да. А, нет, это 80. А здесь у нас... Да, мы новость. На... Вот мы будем до 75% доставать карту. И с 80 будем доставать карту. Я думаю, к этому времени они введут новые средние карты, поэтому... Как бы эта тема не заканчивается. Так, пробуд у нас мало. То есть у нас... На Рауле. Да, да, да. То есть вот, поскольку этому персонажу везет на карты, мы ждали Рауля, и все краснухи и синьки делали, чтобы получилось вот это. Ну, я не знаю, что еще с картами показать. Да, Мамо пробудились с одной красной картой случайно. Да, Сидел у и у нас, в принципе, много рандома такого. То есть, сидел, играл, думаю, блин, ну все бегают уже на пробужденных. У нас одна карта была, я откуда думаю, ну блин, 7,5% думаю, ай, да ладно, была, не была, и бах, мы ну, мо, пробудилась. То есть это какой никакой буст. То есть 10% скорости атаки, скорости магии и так далее. То есть, ну, хороший буст. А перед этим симба на 95% сфейлился. Или 85, или 95%. Ну, что-то такое. Ну, короче, да. А <сп Pod 'em> нам фартануло. С агатами вот у нас так. То есть у нас три агата, одна повторка. Ничего пробужденного. Мы ничего не пробуждали. Красных не хватает. Восемь или девять. Нет, девять, три. Девять, девять. Ну вот этого, как бы его никак. В любом случае, этого тоже чудовища я не помню. То есть три, шесть, семь. Короче, семь не хватает. Из тех, которые можно вытащить с паков. Так, ну, редкие. Мокуса и буря. нету, Они закрыты тоже. Ну, а их достается, один достается с острова, другой достается с башни дерзости. Башни дерзости, чтобы достать, он нужен, ну, очень долго там фармить. Но мы стоим там, но все равно этого недостаточно. Ну, я думаю, со временем мы все равно их закроем. Ну, а же активный вар идет же. Правильно уже? А с Редрайзами война. Ну, мы отдельно расскажем, да, про Вар. Классный Вар, прям, ребята, молодцы. Даже не то, что классный, наверное, он ну, достаточно сильный, достаточно упертые ребята. То есть тот же самый Шпиллер, тот же самый разбойник. То есть вот это Шпиллер, это разбойник. Ну, если Смиречка, да, ну, он в платье. Если бегает, то это тоже. Они прям, ух, вот 984 коллекции. Ну, это достаточно. Закрывались колы только на дальниках. То есть некоторые закрывают такие бесполезные колы. Ну, вот, к примеру, мы можем закрыть урон в ближнем бою, под ней процент. Ну, смысл нам от этого урона в ближнем бою? То есть пустая трата, скажем так, алмазов. Ну да, с Крас... красной вообще не закрыты. Мы не закрывали. -то. То есть у нас сейчас краснуха идет на афиол. То есть мне нравятся вот эти картинки. То есть по-хорошему по по колоны могут и больше дать результата. Но мне хочется вот как-то могучи собрать сет. А, у нас он еще есть девятый А, ну да. Да. Это вот для хила специально. Нормально. Кстати, создавалась уже за камней один агат, одна карта, да? По одной? Два агата. Твагата агата были за камни. а вот и одна карта за камнем. Да. замки оба у нас в сервере до поры до времени было то есть неделю назад или две недели назад у нас забрали каким-то случайным образом мы могли захватить но немного недопонимания немного у нас не получилось две недели у нас и вары хорошо сработали да, у них очень хороший, скажем так, контроль не очень хорошо контролировали, мы просто не могли подойти и забрать, стануть. А на этой неделе, в воскресенье, мы потно, мы забрали. Был очень интересный бой, их было достаточно очень много. Люди, их до осады было мало людей. Но так как у нас некоторые не вышли из кланов, мы их не трогали. То есть люди некоторые зашли обратно в планы, и был бой. Мы забрали у них... Вперва замок, потом они обратно у нас его отобрали, ну и второй раз мы уже перекастовали и удержали и Дион, и Геран. То есть и сейчас у нас в принципе все наладилось. То есть у людей поднялся боевой дух, а когда замок забрали, немного была апатия, конечно, обидно, досадно, ну ладно. Все, в принципе, это игра. То есть, все остались довольны, то что на этой неделе мы забрали оба замка. А, давай души а, души у нас две фиолетовых души и не хватает одной красной. одной красной да в основном все первого уровня есть несколько второго то есть у нас такая система в клане была, что можно было ну, довольно недорого покупать души сейчас я чем осталось еще лучше короче это все быстрее идет. Ну, сейчас душу просто раздают людям, у которых их нет. Нравится да. всем закрыть первые уровни. А вот если это душа. Первый уровень закупить. короче, бесплатно, а второй уровень уже за, на аукционе можно купить. Прогресс. То есть, ну, я чувствую, что вот сейчас мы будем вот на это, мы на это будем копить. Дадим? Наверное, да. Нам точности мало, мы будем да. стараться То есть скиллы мы не все брали. Ну, в атаке все брем. А уже что-то я мах махаю причем не все маски выберем О, да. здесь не взяли здесь не взяли ну все равно со временем будем закрывать да для этого нужно уже по сути либо высокие уровни красных душ либо таретовые ну давай соски там что еще получается и сейчас наверное самую боль будет ну, еще... да, у нас прям тяжело это шло соски девятые Атака 9, -ая. хранитель 6-2, завоевание 6-3, дуэль, вот эти сегодня точнул на, на... или Илья, да, дуэль точнул, дуэль 8-2, энергия 9-2, а по сути тут э, старались брать, то есть ну, соски мы качали последними девятыми они а стали, то есть в основном это была атака, потому что весь урон урон от умений, точность, и это была энергия, потому что двойной урон, и контроль 6-1. Ну потратили очень много, я так понимаю. Здесь а очень нет. много тыкалось вне 100%, то есть где-то а на 100% почти ничего не закрывалось, да. здесь именно все время на, на минималке, ну вот соски на 100% мы сделали девятые, мы вот здесь копили на 100%, чтобы сделать Потому что много растыкалось там и на минималку и на 30 процентов, ну не заходило. Да. Только да. то, сколько мы потратили, мы бы, наверное, уже намного больше прокачали, чем накопить на сто процентов. Так, следующее покажи, что там у нас еще есть. Этот пробуда. У нас все восьмое со скиллом Девятое. Восьмое. А ну восьмое, да, 9 качаться будет. Да, ну мы скорее всего 9 качаться не будем. То есть вот чтобы закрыть все восьмое, мы тратим где-то пятьдесят тысяч. Это чтобы закрыть восьмое. Чтобы закрыть девятое, нужно добавить еще двадцатку. Одну девятую. А мы копим, когда появится сейчас новая пробуда, чтобы сразу ее качнуть. То есть ну пока свободной пыли нету на это. Ну и не хочется заморачиваться ради трех процентов сопротивления урону. Не, ну это самое сложное. Это или донат, или надо все эти посещать. Ивентовые. А, есть, мы... Ивентовые все посещаем. То есть, ивенты закрываются полностью, вся активность. То есть, я даже не знаю. Ну, вообще вся. Вот, Ну, как бы за это Дима отвечает. Мастерство? Мастерство, да. А синие, средненькое. То есть, какие-то есть параметры хорошие. Прям хорошие. А вот это все среднее. То есть, я вот три а, дня назад крутил. Здесь была одна мудрость, я потратил 3000 монеток, и вот просто два вына, и все. Ну, не, ну, не получилось. У тебя здесь защиту нужно было бы, либо... Тебя бы снижали. Ну, везде защиту, да. Везде надо было защиту, но... Или увеличение урона от умений. Но нигде этого не получилось. А почему синяя? Потому что защита, потому что увеличение урона от умений. Я думаю, что это основные статы которых здесь можно поймать. То есть альтернатива зеленая, но зеленая дает чуть меньше живучести. Ну и в принципе у нас сейчас PvP игра идет. Что статус тоже очень... но есть что еще по варам сказать там, по серверу такое. Это PvP. А что у них за классы? Это топовые ребята, то есть они и нож, и маг. Там всякие скиллы есть. То есть вот Шпиллер злой и Разбойник злой. Скоро должен сундук выйти, еще один за, по-моему, за 45 миллионов родинов. Ну да, да, да. То есть вот будет сундук. А вот здесь вот четвертый. И как бы нам нужно накопить еще на него. Соответственно, под сундук мы... Ну, на данный момент, может, что-то новое выйдет. Это будет Охотник. Если мы будем, как бы, когда будем брать сундук. Если бы ну, сейчас был сундук, мы бы взяли охотника. А уже стан мы бы брали с алхимии, либо с рынка. Вот. Ну, у нас, в принципе, же один раз выбили вот этот 6-килл. На как раз, который классик взял. Но у вас же в клане какой-то бартер идет, там какая-то себестоимость же для саклан там, для... Активных же. У нас выставляется на аукцион, и за аукцион уже бьются за этот, э, скажем так, могут красную книжку, к примеру, забрать и за стол мазы, а могут и за 20 тысяч, если она кому-то нужна. То есть у нас идет между людьми аукцион. Да, ну еще как нюанс, это именно для себя. То есть ты не можешь купить и продать в мир. Да, то есть либо на себя, либо там в коллекцию, либо... Либо ты не участвуешь. Ну, то есть, вот, короче, цена краснухи внутри клана это где-то 800 тысяч. То есть Хильдигрим ушел за 3 или три с половиной. Да, что-то. Да, что такое там МЖ за тоже за 3 в районе трех уходит. Но это люди берут на себя. Да. Ну, у вас же получается то, что ну, не, не продается, оно выставляется просто на аукцион и делится между теми, кто бил босса, кто выбил эту вещь, правильно? Или Это те, мы прекрасное или... говорим, да. Но как бы оно, даже если продалось на аукционе плану, и вот эти алмазы идут как бы, на распределение среди тех, кто бил босса. Ну, за редким исключением. То есть, вот э, там бывают какие-то активности на межсерве, и как бы наша обязанность участвовать, соответственно, те, кто туда идут, они тоже участвуют в распределении, даже если они не били босса. Ну, потому что они как бы обязаловку отрабатывают. Скажем так, если есть какие-то боссы на сервере, это обычно бывают аден-боссы, в это время, к примеру, идет Биора. То есть э, от нашего сервера э, ну, мы обязаны присутствовать на Биоре, потому что хотя бы одна топовая пачка должна быть. Если там пробужденный босс, то мы должны там быть. И в этот момент, к примеру, мы убиваем Хафа, с которого падает, например, красная шмотка. А те четыре человека, которые улетели на Биору, они тоже участвуют в распределении этой шмотки. Потому что не бьют там на наш сервер, пока мы бьем здесь. Вот смысл такой. Я понял. Не, ну интересная схема такая. Эта схема интересна в плане того, что люди, которые не могут, к примеру, донатить, они в любом случае могут себе получить либо алмазы, либо красную шмотку. В среднем, ну... Если активно ходить по всем боссам, участвовать, то я думаю за неделю может там в районе двух-трех тысяч алмазов ну, иметь. Это чисто именно то, что тебе придет от клана? Да. Помимо того, что ты бьешь сам. Плюс синька тебе прилетает на рандоме. Так что здесь как бы очень хорошо. Вступайте в Fireplay? Нет, это именно система вот нашего клана, нашего и валхалы. То есть Fireplay там своя система. А, это Барс 3. Подожди, это... Да? Да. Правильно? да, Да, это, на, это система фэйрплея на Барсе третьем. В принципе, фэйрплей... Вот мы, мы с Димой играли в Эрике сначала. А, и только в Эрике играли, по-моему. Ну, как бы, фэйрплей в этом смысле ну, супер прозрачный, супер демократичный. После... Блитые ребята, общаются. Окей, вот дальше, будешь... успехов. You я you вас просто sure сейчас всех перебаню хуя, мы идите своей дорогой. Может, сделаем тройный фиол? Мы, в принципе, все показали, и я побегу, вы можете посидеть пообщаться. А, давай, тогда -то на Рауле сделаем. На Рауле, да, я имею в виду на Рауле. Кулачки, Если... давайте сосредоточимся. Если... Если сейчас выпадет Рауль, я просто. Я пойду выпью чаю. Первый трай. процентов Ну, люди тащат с процентов а, У нас Дариум Дарк такой был, когда мы начинали играть. Он на 50 каком-то уровне достал себе метеор с 1%. И он просто стоял в долине драконов, там просто разматывал нобов. Ну да. Как же это было смотреть? Либо... Нам нужен только либо руль. Либо, либо новая тарта. Тарта. Либо Эльвина. Рауль или Эльвина. И... Я, зак... я закрыл глаза. Леонардо Хантер. Mm -hmm. Да. <таспалим> Давай еще. Ну че? ГЦ нас? Of... <связь> ну, это я вставлять не буду, да? шутку понял. Смешно. Да, слушай, Батхерт, это важно. Так, ладно, ребят. В принципе, мы все показали. Мы, в принципе, все показали, что хотели. но вроде рассказали, как могли. Я надеюсь, получилось. Вроде да. Вроде все. Круто, круто. Так, кстати, ну вот еще из обизаловки на тех серверах, где мы были.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 Ну, то, что ты скупал за Адену, получается, ты перевезешь вина на этот сервер, где ты находишься, и оно будет да. ну, Плюсоваться. Да, оно соединится. Угу, угу. Да. То есть это тоже из такой важной штуки. А, в принципе, Аден 1, Аден 2 доставали с промо. Просто как бы крафтили. Так причем, ну, там, с первой попытки, со второй попытки, ну то есть без камней, без ничего как потом бы так это тоже фортило. Ну, удача она такая. На краснуху да, так себе. Ну, средненько. То есть, там, по-моему, 4 или 5 краснух за все время выбито было. Понятненько. Ясно. Чё, буду тебя задерживать-то. Что, у тебя ночь там получается? Да, да. Пошел спать. Сколько у тебя времени сейчас? 12-15. Время спать. Спасибо тебе за обзор. Думаю, люди Оценят. Как всегда, если будет много хейта, значит очень хороший чар. Если там много желчи хейтов нужно говорить, что без доната все чисто. Это на скеле Да, да не. Ну, если по честному, сколько вот в лито? Вот примерно ежедневные паки. Еженедельные паки скупаются. Ну, еженедельно. Не все. Не всегда. Не все. Ну, пятничные паки. Ну, то есть я, я, я не считал. Где-то, наверное, скупалось процентов 40 паков. В сумме. Вот за все время. Ну, короче, пол месяца паков скупается. Ну, так. Половина паков. Да, да. Половина паков скупается. Ну. Где-то так. Ясненько. Ладно. Все. Доброй ночи тебе. Все. Давай, хорошего дня. Спасибо, спасибо. Пока-пока.